Приехать и опросить. Ну да я вот я здесь опросит туда. Леша, вот ну, здесь опросит. Да, да, да. не Нет, не находится. Да. Нападение настоящее? Сотрудник полиции нужно отметить нападение. За спину разбирать вытаскивать пытались при полном попустительстве сотрудников полиции, которые здесь находились. Да, <с а этих двоих После того, как мы в полный голос кричать начали. Но насчет того, как вы кричали, вы извините, конечно. Но я старался. Я понимаю, что чем громче критишь, тем лучше. Потом вы начали двигаться. Мы бы так были.